Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Скорпион на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Ау, Алекса... Анну Александровну, Эдуарду Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну за ваши поздравления, за ваши донаты, Елена Евгеньевну за посылку. От всей души вас, дорогие друзья, благодарю и всех, кто писал комментарии с поздравлениями. Огромное вам спасибо. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим... Дорогие скорпионы, что вас ждет в этом месяце, какие задачи перед вами стоят, какие возможности у вас есть в этом месяце. Итак, первая карта – это карта задача. Карта Луна. Карта такого духовного какого-то пути развития, важности именно духовной работы в этом месяце. Могут быть какие-то интересные, яркие или даже пророческие сны. Обращайте на них внимание, записывайте их. Там, возможно, будут какие-то ответы, на ваши вопросы, подсказки какие-то по жизни. А, вообще, карта Луна говорит о том, что, может быть, в этом месяце какая-то не совсем ясная ситуация, да, вот как будто туман, как будто вы чего-то не понимаете, не видите, а, не до конца владеете какой-то информацией, да. А, может быть, вы там будете писать резюме, куда-то отправлять, да, и будете ожидать, как бы жить в ожидании вот этого, когда придет ответ, что ответят, да. Или может быть и жизненно какая-то у вас ситуация, что увольняетесь, может быть, с одной работы, да, переходите на другую, или пришел новый начальник, или вы вступаете там, может быть, в новые отношения. Вот где-то не хватает информации, да, в чем-то будет у вас непонимание такое, или может быть неясное понимание, или может быть искаженное понимание. Карта предупреждает о том, что все, что вот искажает наше понимание, внимание, да, это алкоголь, наркотики, игры какие-то да, компьютерные. Все, вот с, с этим совсем нужно быть осторожным, потому что по этой карте это все может а, разрастись, как говорится, да, и потом превратиться, может быть, в какие-то страхи, переживания а, и, и, и все такое. Так. Могут происходить какие-то странные и необъяснимые ситуации. Да? Дома где-то кто-то застучал, какой-то барабашка завелся. Да? А какие-то предметы, может быть, исчезли. да? И вообще ситуации какие-то происходят, вы не понимаете, а почему, а для чего они происходят. А вне, обращайте внимание именно на лунные фазы в этом месяце, когда полнолуние, новолуние, когда у людей обостренные эмоции да, сильно прямо вот так огляны. А будьте в это время просто осторожнее, и все будет хорошо. Просто в этот месяц подождите, когда вот эта мутная вода, как бы, муть вот это уляжется, тогда все прояснится. Здесь может быть просто, для кого-то надо просто подождать, не торопите как бы, события. Если у вас есть возможность, конечно, информацию получить, то лучше получите, не переживайте. А если нет, то лучше просто подождите. Вообще, когда мы не понимаем, что делать, лучше всегда заняться собой. Спортом, телом, питанием, улучшением себя, образованием, да, повышением квалификации. Тогда все как бы будет хорошо. Ну, по этой карте хорошо, конечно, еще э, медитировать, заниматься именно духовным развитием. Вот здесь, ну, кто занимается психологией, да, психоанализом, э, вот у вас здесь может быть очень много работы, потому что люди будут искать ответы на свои вопросы и э, будут искать, кто может им помочь. Э, хорошо быть у воды, вообще контактировать с водой, потому что это дает энергию. В общем, задача в этом месяце, если вы можете этот туман рассеять и получить нужную информацию, если вы не можете, то заняться собой и пока убрать внимание с вот этих, может быть, волнующих вас каких-то ситуаций. И направить это внимание на развитие себя, своей интуиции, расшифровки снов, медитации да, и вот каким-то таким делам. Давайте посмотрим. Может быть, просто информация глобального масштаба имеется в виду, что вам что-то интересно. Она вот эта информация там, не знаю, в мире, в стране, да, будет скрываться, и вам будет как бы этого не хватать, не доставать. Давайте посмотрим теперь по событиям. Первая карта ⁇ влюбленные ⁇ Ну, во-первых, конечно, она означает, что кто-то может, если вы одиноки, да, найдет свою любовь, и будут какие-то приятные встречи. для кого-то это любовь уже в семье, да, когда мы устраиваем романтические вечера. А для кого-то эта карта, ну, если так глобально смотреть, карта выбор. когда нам нужно выбрать из двух вариантов что-то одно, работу, любовь, место жительства, дом, направление в бизнесе, да, карта важного какого-то выбора. И, возможно, она еще говорит о том, что для, ваш, для решения ваших каких-то задач нужен партнер, да, что нужно идти на компромисс, в смысле, надо с кем-то сотрудничать. Давайте посмотрим вторую карту. Ух ты, какой у вас месяц, дьявол, дорогие друзья, скорпионы, что э, ждут вас, да, какие события могут быть по этой карте. Диалог это всегда соблазны какие-то, да, это когда нас уводит с правильного пути. Вот здесь у вас выбор, да, вам нужно что-то выбрать. И вы вот как бы раз на правильный выбор, да, нацелились, а тут кто-то или что-то вас от этого выбора уводит. Например, вы выбрали здоровый образ жизни, да, вы, говорит все, я начинаю там следить за здоровьем и... Э -э Буду там следовать. И тут к вам приходят друзья, зовут на вечеринке. И вот на ну, какой соблазне вы не можете отказаться, да? Мы будем надеяться, что можете. А, здесь посмотрим сейчас третью карту, конечно, могут вот, иметь в виду, что для вас два вот старших, даже три старших аркан. У вас задача какой-то очень важный месяц, да. Но тем более, да, у вас же у некоторых скарпонов начинается день рождения, и для вас этот месяц важен, потому что закладывается много какой-то цикл, вам дают новый какой-то выбор, да. Я, кстати, всех скарпов поздравляю с днем рождения. Так, и. А и будут испытания какие-то, да, чтобы, для чего это так бывает, чтобы понять, а вы, ну, реально это решили, вы, ну, как сказать, серьезно на этом настроились, да, судьба говорит, да, ты выбрал, ну, может быть, не уверен в этом, докажи вот, что ты реально верил, что ты реально выбрал вот именно этот путь, да, и вот посылают к вам кого-то друзей, подруг там, да, или там, если вы решили деньги, например, копить, решите ну, финансовые какие-то вопросы, да, а тут раз человек куда-то приходит и говорит, да давай вложим мы сюда, я сразу нам 100% прибыли вот через неделю, или, например, Выбрали какую-то работу, да, и уже все, определились с ней, а вам приходят еще два приглашения, и работа еще лучше, да, и вы сомневаетесь, а может, я неправильный выбор сделал, может, мне надо пойти все-таки куда-то туда, да. Здесь надо лентироваться на сердце, на душу влюбленным, да, здесь надо прислушиваться к себе. Не то, что люди говорят, не то, что красиво, да, а именно, что, что я чувствую, да, если я сделаю вот такой выбор, как я себя буду чувствовать. Что еще у нас идет по этой карте? У нас еще идет здесь как бы, ну, результат за прошлое наше деяние, да, за, может быть, неправильные какие-то наши прошлые выборы. И как-то дьявол говорит, что ты, э, вот в этой ситуации, если она тебе не нравится, да, только потому что ты принял тогда -то, какие-то решения, тебя никого не толкал, тебя за руку никто не делал, ты сам э, что-то решил, поступил как-то, да, теперь вот в этой ситуации. А, конечно, еще... Здесь может быть что? Сделка какая-то совесть Я хочу одно, но сделаю другое. Для того то может быть это шантаж, что я хочу чего-то и шантажирую кого-то для того, чтобы это получить. Это по этой карте идут кредиты и долги. Когда я э, беру их, когда мне все говорят, что там маленький процент, все хорошо, 4% на выходе получается там 30-40%, да? если я не посчитал И карта что советует? осознай свою зависимость от кого-то или от чего-то. Беги из какой-то негативной ситуации, если ты уже сделал неправильный выбор. И осторожен будет в этом месте, потому что что-то могут скрывать, какую-то информацию могут не додавать. Это уже вторая карта, да, говорит о том, что вы не владеете всей информацией, поэтому вы можете принимать какие-то важные решения, потому что не хватает информации, чтобы оценить ситуацию. Ну вот да, вот это вот здесь какие еще соблазны, да? Вот как по первой карте мы уже говорили, алкоголь, наркотики здесь еще выполняются, этой карты сексуальные какие-то да, вещи, когда вас соблазняют именно в этом плане. Сюда еще относятся деньги, какие-то большие обещания денег. Сюда относятся наши какие-то тайные какие-то, может, желания или страсти, которые нам не дают развиваться. Поэтому вот обращайте на все это внимание, не попадайтесь на какие-то удочки, не потакайте своим каким-то слабостям, не вставайте на путь саморазрушения, да? Не злоупотребляйте, может быть, свои силы в каких-то вещах. Не будьте жестоки. И не попадайте под дурное влияние, посмотрите на свое окружение, кто вокруг вас, куда они вас ведут. Да? Сюда может относиться также игр, игры компьютерные, не только алкогольные да? Когда нас что-то затягивает и забирает у нас все время энергию. Но и люди могут быть такие, которые входят в наше окружение. И потом мы и утром с ними, и в обед, и вечером, да? и все выходные, и все время. И не понимаем, как отвязаться от этого человека. Как бы Ставьте свои границы, да? чтобы ограничить себя вот от таких ситуаций, от каких-то людей. Так. Ну, если это по работе, по деньгам, то это может быть зависимость от работы. Вы вроде бы, может быть, хотите сменить работу, да, но из-за того, надо зарабатывать, там, может быть, ипотека или кредиты, какая такая зависимость, такого рода может быть. Давайте посмотрим третью карту. очень вас очень насыщенный какой-то месяц. Прямо выбор-выбор старших альканов уже три. Давайте посмотрим третью карту. Пятерка жезлов. Третья карта говорит, все-таки болись за себя, отстаивай свои э, какие-то границы. Да. Будет очень много видимо, людей в вашей жизни в этом месяце, да. Все будут чего-то от вас хотеть, все будут за свою бороться, а вам надо свое отстоять. Да. Решили начать здоровый образ жизни. Все, никого не слушайте, не смотрите, не ходите, если вы там не сможете удержаться, да, в какие-то гости. Э, решили там, допустим, с деньгами вопроса с финансами решить, да, кредиты. Все на это ложите, никуда лишних копейки не тратьте, чего бы, чего бы вам не предлагали. Здесь, конечно, для кого-то игра соревнований, может быть, кстати, дьявол, это же тоже игра, если вы заняты, например, о, кстати, да, я вот этим не проговорила, это же и луна, и м, дьявол, да, и Влюбленные, и это все может быть игрой на а, телевидении, в театре, это могут быть выступления, да, если это так, то у вас прям будет шикарный какой-то месяц, потому что по дьяволу мы перетеваемся в такие маски, нас никто не узнает, в смысле, мы так сыграем, что все поверят в это, в это мастерство такого особого плана. А, ну вот карта тоже говорит, подумай, с кем и во что ты собираешься играть, с кем ты идешь по жизни, да, куда ведет тебя твое окружение во что тебя вообще втягивают, что тебе предлагают, вот по дьяволу, по деньгам или по отношениям. Здесь просто у каждого свои интересы, они не совпадают с вашими. Здесь надо искать у вот тех, у кого такие же интересы, как вы. Выиграет тот, кто знает правила игры и кто поставляет орудие да, для вот этой игры. Вот кто делает палки, кто делает а, вообще вот эти условия игры, да. Ну, если вы в театре там режиссер, например, да, а если там на работе это начальник, если вы, допустим, что-то производите, как бизнесменное продаете, то это значит вы здесь можете выиграть. Здесь значит надо знать, что вам надо производить, что сейчас будут покупать, что пойдет на расклад. Бурные какие-то события, быстрые какие-то динамичные, желание будет выйти на какой-то новый, другой совсем уровень жизни, и будет необходимость отстаиваться, интересно, потому что если вы не будете, не будете двигаться, защищать, то это сделают другие, люди, сколько желающих. Поэтому настройтесь на этот месяц как по боевому и главное чтобы не отходить от своих целей. В минусе это может быть вот по этой карте выяснение отношений, да, ссоры какие-то, споры, дискуссии. Поэтому будьте готовы и к этому, если вы можете это избежать, конечно, можете ну, старайтесь избегать, Но если это касается каких-то ваших интересов, то вот здесь надо отстаивать. Совет по этой карте: не принимайте решения на эмоциях, не хопите деривы, вот просто эмоционально. все продумывайте, да. Вас могут вынуждать что-то сделать, вас могут провоцировать на что-то, вы не соглашаетесь на это. Оцените ситуацию со стороны, осознайте, чего вы хотите, на самом деле, чего хотят другие люди принимать решение, отстаивайте свои права, выходите из старой какой-то надоевшей ситуации смело. Но для этого вот надо именно проявлять активность. Давайте теперь посмотрим по работе. Какие подсказки. Смотрите, какая чудесная у нас обстановка на работе. Вот по тем картам не скажешь, да, а видите, оказывается, все очень даже хорошо. На работе тройка чаша. это карта, когда мы э, празднуем что-то, да, успешное какое-то завершение, успешное начало. Когда у нас есть вообще для радости, это может быть какой-то корпоратив, какая-то встреча, какой-то банкет. Но здесь не банкет, скорее здесь а, такие посиделки в, в таком узком кругу с людьми, с которыми вы которым вы доверяете. Карта вообще обещает успех в делах, радость, праздники, застолье, общение приятное такое, да, может быть, будут какие-то праздники на работе, там, может быть, день рождения организации, там, или директора, или какого-то члена коллектива, да, вашего, ну, что советует эта карта, входите свет, идите к людям, общайтесь, веселитесь, объединяйтесь, следуйте традиции, справедливо распределяйте прибыль, ну, и карта говорит, не торопитесь, в данном случае тишь едешь, дальше будешь, ну, и, конечно, карта говорит о том, что, возможно, кто-то будет отмечать повышение в должности, да, повышение уровня заработной платы, это очень такие приятные какие-то вещи, но все-таки не забывайте о том, что здесь могут быть какие-то соблазны, хотя карта очень позитивная, да, но имеем в виду, что там у нас дьявол был, поэтому будьте на чеку. Давайте теперь посмотрим по семье, по отношениям, какие там у нас подсказки. Девятка жезлов. Здесь ситуация немножко какая-то напряженная, может потому что вы на работе там празднуете, да, или там какая-то, ну такая обстановка, Расслабление, что ли, да? Может быть, дома вот по поводу этого будет какое-то напряжение. Или, может, ситуации какие-то у вас серьезные, которые нужно порешать, да? Которые нужно э, как-то разрулить. И вообще, карту, вот эту карту, как бы, человек вот это называют как охранник или сторож, да? Или э, в армии, как называют, э, часовой, да? Человек, который стоит, охраняет сон других, э, отдых других, да? Вообще, какую-то территорию поэтому вот здесь может быть вам нужно посмотреть не нарушается ли граница вашего дома да вашей территории проверьте нету ли в заборе дыр каких-то да может быть доступ кто-то имеет к вашему дому может быть вам нужно выстроить материальную защиту да не вот не физического плана а материальную защиту для того чтобы ваши близкие чувствовали себя более как в стабильности да в такой в безопасности ну немножко такая напряженная ситуация Нужна бдительность и самоконтроль в этом месяце, вот в делах дома и семьи, в отношениях. Может быть, недоверие из-за какого-то прошлого опыта. Да? Может быть, физически да вы будете отделены друг от друга. Может быть, кто-то уехал в командировку да и там дела делает успешно, а кто-то дома остался и в этом напряжении сидит. Нужно проявить волю, силу, мастерство. Не обращайте внимания на какие-то задержки, будьте готовы, что да, какие-то дела могут или бумаги задерживаться, не приходить. Зарплату могут, может, задержать, хотя здесь едва, или здесь такая карта-то была хорошее даже повышение. Да? Видимо, в других каких-то вопросах. Что здесь еще? Совет по этой карте, если вы какие-то дела серьезно намечали на октябрь, карта говорит, не торопись. Относись с осторожностью к предложениям. Тем более, вот там дьявол был у нас. да. Сам в чужое не лезь и к себе не пускай. Постарайтесь чужих людей до, домой не пускать в этом месяце. Ну, как не пускать? Сами не зовите, тем более, если какие-то сомнительные люди, да, не очень хорошо, может, к вам относящиеся. Но и к другим тоже сильно старайтесь не попадать. Опирайтесь на прошлый опыт, будьте дисциплинированы, не подставляйтесь под удар, но и не отступайте. Осторожно будьте с финансами, мудро планируйте и мудро управляйте. Вот такие советы. Значит, в семье, в доме вот а, осторожность к чужим людям и вообще к предложениям. На работе у вас будет там все хорошо, но тоже имейте в виду, что дьявол там где-то есть, не спит. А, контролируйте ситуацию. Будет у вас какой-то выбор, будет возможность, может быть, хорошо заработать, но будут и какие-то искушения, и надо будет постоять за себя. Давайте посмотрим теперь колоду «Трансерфинг реальности», которая говорит о том, как мы можем изменить реальность с помощью мыслей, то есть изменения своих мыслей, своего мировоззрения. Вам выпадает тройка души, зона комфорта. И карта говорит о том, что каждый из нас на Земле может выбирать все, что ему угодно, но далеко не каждый верит, что это ему позволено. Если вы не уверены, примеряя на себя славу и богатство, значит, это не входит в зону вашего комфорта поэтому вашему не станет, но это можно всегда изменить. Просто создайте слайд вашей самой счастливой да, жизни, которую вы хотите, и крутите его постоянно. И представляете, как вы в этом живете, находитесь, ходите, как дышите, да там какие запахи, какие звуки, какие ощущения. И тогда вот и в этот момент вот много у нас вероятности да наших жизней всяких. Но в этот момент вот наша реальность, да ваша реальность, она будет вот к этому варианту прям подтягиваться. И чем регулярнее вы будете это делать, чем больше вы будете вживаться, как бы в эту роль уже человека, который достиг всего, чего хочет, тем быстрее реализуется именно эта линия жизни и проявится в вашей реальности. Итак, дорогие скапионы, чудесный у вас месяц, да? Месяц, с одной стороны, духовного развития. Кстати, забыла сказать, что по этой карте еще нужно развивать интуицию, прислушиваться к интуиции недостаток может быть информации какой-то да но нужно либо прояснить все либо подождать два варианта но не переживать какой-то важный выбор какие-то соблазны и борьба за свое место под солнцем активная причем борьба но это все то что мы не видим это не на поверхности на поверхности у нас что по работе у нас прекрасная ситуация когда мы можем найти хорошую работу получить повышение улучшить свое положение, да, влияние на работе. И какие-то уже успехи, какие радостные, какие-то новости, праздники, вот такая хорошая, в принципе, обстановка. А дома напряжение небольшое, здесь надо чему-то уделить внимание, здесь надо охранять границы своего дома и физически, и морально, не пускать людей, которые не приносят ничего хорошего, да. Постарайтесь в этом месяце вот как бы э, дом превратить в такую крепость немножко, да, свой дом. И не забывайте о том, что зону комфорта вы можете создать сами своими мыслями. Сначала в мыслях, а потом она и реализуется в реальности. Итак, дорогие скорпионы, месяц у вас хороший, для, тем более, что у вас дни рождения уже у многих начинаются, да, он дает, несет вам возможности успеха по большей части на работе, а дома нужно, дома нужно уделять внимание. Может, давно вы там не устраивали романтики, да, напряжение, там, может быть, дела какие-то срочные надо порешать. В общем, отстаивайте, защищайте себя и свой дом, свою семью. Я желаю вам удачи, богатства и процветания, любви, здоровья. Пишите комментарии, как вам откликается расклад, какие у вас планы, что у вас происходит в жизни. Особенно пересмотрите этот прогноз в конце месяца и напишите, как у вас проигрались карты, какие соблазны у вас были, как вы их прошли. Это будет очень интересно, и другие люди будут понимать, как, как выходить да, из каких-то ситуаций. Как карты в их жизни могут проиграться. Итак, дорогие друзья, удачи вам еще раз с днем рождения. До новых встреч. До свидания.